Привет, я Тимас. И прямо сейчас я продам свой старый руль Defender одному из своих подписчиков. Этот руль у меня появился довольно давно, в детстве. Руль Defender на 180 градусов, секвентальное КПП, две педали, собственно говоря, с подставкой для ног. И как-то вот так. Сам руль на присосках. А давайте сейчас я просто протестирую. Просто как на нем играется, короче. А. с Заставки детства. Все, не использую клавус мышки вообще. Гонщик нелегальный видишь, на всей Скорости Я прошел в инфейсинге гон полностью на геймпаде без единой аварии на механике на геймпаде без аварии полностью на миате на супре и на скайлайне, то есть вот все вот они только были и все. <музыка> Really nigga? Нет, вот ради интереса сейчас попробую вот. на геймпаде, я все-таки всю игру прошел, я уже рассказывал как. Ради интереса, чтобы будет? Мне нам просто удобнее. Я понял, я понял в чем проблема, надо поработать с чувствительностью короче, для рулей в общем нужно скачивать специальную программу, там в данном случае это Defender будет, и просто настроить всю чувствительность, все кнопки, то есть чтобы они работали так, как вы хотели. И просто мне неудобно после геймпада. А так вообще классная штука, на самом деле, удобная. Но только для МФС. 180 градусов это для аркады. В общем, у меня немного резко поменялся курс видео. В итоге это не видео о том, как я продал руль. А о том, что... Купите у меня руль, пожалуйста. Кому реально интересно, кто из Уфы, что очень важно. Руль Defender Forsage GTR. Ну, не GTR, а этот G GTR. Ну вот, вот так вот он называется. Ну, GTR там не GTR. Ну, короче, пишите в ВК, в ЛС. Переходите по ссылке в описании на мою страницу и пишите в ЛС. Кто из Уфы, цена. Все будет. Все в ЛС. Ну и раз такая тема, я поставил все-таки программу. А, руль-то я не подсоединил. В общем, программа работает. Она просто скачивается с официального сайта Defender. И там просто настраиваешь чувствительность, мертвые зоны. В принципе, я это все уже настроил. И играть удобно. Переходите обязательно в мой инстаграм. Поверьте, надо. Вот просто, вот поверьте просто на слово. Вот, ну, можете даже не спорить. Вот просто я вот говорю вам, перейдите и подпишитесь. И потом все сами поймете. И в принципе, все. Не тяну. Пока.